Хотелось бы выразить благодарность компании Землечист за прекрасно выполненную работу. Цель была очистить участок 6 соток от сорняков, полностью поросшими сорняками, травой, в связи с долгим отсутствием на этом участке, и ребята справились на ура. Хотелось бы также отметить профессиональный подход к делу на всех уровнях, начиная от менеджера компании, заканчивая замерщиком, бригадиром и рабочими. Просто филигранно выполненная работа трактористов и ребят, которые привели в порядок участок в течение одного дня, даже быстрее, чем предполагалось. Поэтому рекомендую всем данную компанию. Обращайтесь, вы не пожалеете.